Приветствую, друзья. Начинаем передачу из Узбекистана. У нас в гостях доктор натуропатия Виталий Островский. Спасибо. Спасибо. Итак, Виталий, у нас очень много уже видео передач в области здоровья. Что бы вы хотели? О чем вы хотели поговорить сегодня? Вообще, такая актуальная тема сегодня – это как сбросить вес. Но таких тем много, это мы затронем при возможности. Но самое невостребованное, и вообще вот люди просто просят, не могут найти ответа, как стабилизировать вес, немного поправиться, нарастить мышцы и привести в соответствие со своим ростом. И вот они абсолютно едят и поглощают пищи много, а худеют еще больше. Чем больше я ест, тем больше худеет. И люди в замешательстве. Они говорят, в чем же дело все-таки, дайте ответ. Ну вот сегодня, я думаю, поговорим на эту тему. Это хорошая тема. Да, значит, первое, на что надо обратить внимание, это окружающая среда. Где человек живет? В какой среде? Как рыба не может жить без воды, так и.. Здоровый человек не может быть здоровым, а это значит соответствие роста с весом. И где-то там, где пробки, где суета, где спёртый, затклый воздух, mm. где постоянные стрессы и отрицательные эмоции и так далее, он может быть и повышенный, он может быть и пониженный. Ну вот мы поговорим, что и так, и так дисбаланс, что человек потерял, э, потерял э, значит, воздух, это как для рыбы вода, это через жабры, наши жабры это легкие. Мы должны 24 часа дышать чистым воздухом. Наша среда для нас наши жабры это легкие и мы дышим каждую значит в минуту 16-18 вдохов и выдохов у йогов у, него, у них реже дыхание потому что они тренируются вот. и пульс и давление у них другое вот. но нас никто не тренировал поэтому я прежде всего Хочу обратить внимание на конституцию человека. Это уже врожденные данные. Гиперстеник. Гиперстеник ⁇ это короткая шея. У него значит, мышцы развиты, у него повышенный вес, склонность к повышенному весу. Вот. Астеник ⁇ это высокий. Гиперстеник ⁇ он среднего роста. Да. с такой бычьей шеей, да, с, таким. с такими мышцами и так далее и ему похудеть проблема вот у него повышенные аппетиты и они хорошие спортсмены астеники это высокие худые склонны к худобе он родился такой да. значит он будет все время у него может быть может быть заниженный вес. И есть норма Это люди, которые рождаются с красивой фигурой атлетического сложения. Такие mm есть. -hmm. Да, чтобы они не ели, они поддерживают вес, соответствует росту. Теперь давайте поговорим физиологически. У каждого человека, значит, Рост должен соответствовать весу. Ну, например, 170 сантиметров, метр 70. Значит, он должен весить где-то одними сто, и будет 70 килограмм. Плюс-минус мы еще высчитываем и обращаем внимание на конституцию. Как я сказал, гиперстеник, нормастеник, астеник. И вот поэтому обязательно нам надо познакомиться, значит, у каждого больного человека имеется причин. Врач должен знать все эти причины. Почему у него очень низкий вес? Почему он не знает, как восстановить свой вес? Дальше, значит, и то, и другое. Главные причины – это загрязнение, загрязнение печени, почек, скрытая печёночная, скрытая почечная недостаточность, сбои в области желчного пузыря, поджелудочной железы. Притом, повторяю, это может быть как при повышенном давлении, так и при пониженном давлении. У каждого по-разному. Там, где тонко, там рвется, так? Где слабее орган, там. Совершенно верно. И, и там и там получается как бы дырявый кишечник. И там и там замедляется и нарушается капиллярное кровообращение. И там и там, потому что стресс и отрицательные эмоции, все, что он не поедет, не поел, не всасывается, не ассимилируется в кровь. И там, и там загрязнена кровь. Какая степень у каждого разная? Это важный вопрос. Да. Значит, проблема в крови. А раз кровь загрязняется, значит, все органы, ткани, системы, включая нервы, включая нейроны мозга, все загрязняется. Теперь для того, чтобы было более ясно, потому что сейчас ничего не ясно о чем я говорю мне предельно ясно но людям может быть некоторым непонятно Многим, так для того чтобы тем людям которые непонятно я сейчас приведу некоторый пример когда я работал с адвентистами седьмого дня это Напа, по калифорнии где выращивается виноград это знаменитое место красивое очень место природное место много солнца это север калифорния я работал с одной адвентийской значит это единственная религиозная деноминация которая занимается здоровьем единственная по всему земному шару. и все религии вот их сотни сотни тысячи не занимаются здоровьем. Они даже вообще не понимают, где печень находится, не знают. Они не знают, где селезенка находится. Они не знают, где, лёг, где позвоночник находится. Понимаешь? Они ничего не знают и не понимают. Потому что они говорят, если у кого какая-то болезнь, он должен обратиться доктору. Ну правильно, нужно обратить. Но ну, нельзя же свое здоровье отдать полностью другим людям. Конечно, да. Которые не изучают здоровье мединститутов. В России не изучают законы здоровья. И наука искусства восстановления здоровья не изучается. Изучалось 150 лет тому назад еще. Вот. Ну, Залманов это человек, который значит, пролил свет э, о том, что вот эти дореволюционные э, врачи, так, Боткин знаете, Боткин? Да, да, вот. Захарин, э, Боткин, дальше э, все, значит, э, нобелевские призеры, он как бы учился у них 26 лет, Академия Залмана. Да. У всех, которые получили Неводские премии, он разработал, соединил и выдал самые лучшие. Я читал его книги, уникальные. Так вот, значит, в этой клинике, адвентийской клинике, кстати, их пророк, их не пророчица, да. Эллин Джи Вайт Вайт написала более ста книг. Это же надо быть таким такой одаренной, чтобы написать столько книг. Удивительно. И я сотрудничал и работал э, уже в Аризоне, по-моему, э, где-то. Да, в Аризоне. Там были специальные физиотерапевтические клиники. И даже есть университет значит медики они проходят вот эту программу но они конечно 50 процентов ортодоксальной медицины 50 процентов вот это программы и вот представьте себе э, директор этой клиники, а у нас там где-то 50 тогда представление было значит значит 50 человек, которые пришли слушать ее лекцию. Вот. И она показывает одного худого кожа и кости. И говорит всем. И там медики, врачи, медсестры, медбратья. Как вы думаете, как этому молодому человеку помочь, поправиться ну, в общем, десятки говорили свое мнение. Она говорит, нет, нет, нет, нет. Я руку, она говорит, пожалуйста, доктор, увойду. Я говорю, ему нужен добровольный пост, голод. Правильно. И она, значит, показывает, он 7 суток, вот, кожей и кости, да. пошел на гидроколонотерапию. То есть это кишечник, а, да, не клизма, а этот специальная машина, есть, да, да где-то 15-20 литров проходит. Ну, для понятия люди, Типа да. клизма. Вот. И, значит, обогревать печи надо, массажи делать, появки делать. Ну. Ну, Наша программа очищения. И буквально через где-то 10-12 дней она показывает его же картину. Уже он набрал вес где-то 10-12 килограмм. Совсем и помолодел, и кожа у него очистилась, всякие прысики были, угри были. И вот представьте себе, я был удивлен тоже. Значит, секреты в чистоте внутренних органов и крови. Поэтому из повышенным весом, из пониженным весом обязательно надо пройти систему очищения, оздоровления. И это искусство. Это очищение кишечника, лечебные голодания, воздержание и тому подобное. Да, обязательно надо уйти от стрессов, эмоциональных стрессов, обязательно, потому что стрессы в настоящее время, особенно в больших городах, убивают человека. Что бы вы ни ели, что бы вы ни делали, но ну, нужно все, что я сказал, совместить с программой антистрессовой терапии, которую я запустил концерт. И это музыкальное представление, где я показываю все упражнения эмоционального воодушевления. И самое главное, человек, который радуется в настоящее время, здесь и сейчас, он не может думать о болезни. Он не может думать о страхе. Он не, должен, не может думать о своих проблемах. Именно думать вот так. Да, потому что когда он радуется, он фокусируется на источнике, источнике колоссальной энергии, которая восстанавливает его здоровье. И не имеет значения, какая у него болезнь. Значит, эмоциональное оздоровление, без, невозможно вылечить даже простую ангину. Так важно, чтобы на эмоциональном уровне, на энергетическом уровне и на ментальном уровне человек восстанавливал свое здоровье. Сколько бы это ни стоило, сколько бы денег это ни стоило, без этого ни одну болезнь не вылечишь. Теперь поговорим о психической энергии. Что такое психическая энергия? Да, хороший вопрос, что это? Иначе психической энергией мы называем праном что такое праны значит в Индии вот эта энергия, которая вот, вот наша в атмосфере это как бы космическая энергия это солнечная энергия, когда соединяется с Луной, со звездами, вот, с воздухом, с, вот, с водой все это в совокупности оно приносит вот эту космическую, оздоровительную, омолаживающую энергию. Японцы говорят «ки-энергия», китайцы говорят «ци-энергия», индусы говорят «прана». Но это одна и та а, же энергия. Значит, прана, ци, ки – одно и то же. Одно и то же. Да. И вот эта психическая энергии не хватает в больших городах. Ну как будешь здоровый? Значит, человеку нужно выехать хотя бы на короткое время, ну, месяц. Если нет, месяц, две-три ну, недели. И это большая польза. Я знаю, каждый должен работать, каждый должен выполнять свои обязанности и так далее. Но нельзя нарушать и изменить законы здоровья. Мы же не можем сделать так, чтобы Солнце вращалось в другую сторону. Кто ее запустил? Движение Солнца, движение Луны. Правильно? Мы же не можем изменить эти законы. Это законы Вселенной. Но кто запустил? Аллах или Бог, или Абсолют, не имеет значения. Высший разум. Высший разум. Поэтому, я думаю, что мы удовлетворили наших слушателей. Если нет вопросов, будем заканчивать. Ну, можно я тоже минуту добавлю к вашему выступлению? Пожалуйста. Просто многие люди не готовы к такой, это знаете, какая очень глубокая у вас философия и практика, и вы правильно все говорите. Многие люди не совсем готовы к этому. К сожалению, они скажут, а где же рецепты? Еще какие -то... Я самые примитивные рецепты, да, тогда параллельно. Значит, как мы из вашей беседы узнали, первое это чистый кристальный воздух, это энергия, это прана, это ци, дыхай, это очищение всех органов, это кишечник, это печень, лечебный пост, воздержание, голодание. Можно взять какого-то человека, который будет следить за вами. Банки. Лечебный хиджама, банки, да? хиджама. Да фиджава, а из рецептов я скажу, как это все, что мы называем капитальный ремонт, детокс. Да, да, согласен. Это и есть капитальный ремонт. Вот все, что мы сейчас сказали, относится к капитальному. И этим занимаются мои ученики. Мои ученики. Я не могу, как говорится, все объять. У меня сейчас другие мысли и дела. Но я как, как боготворение, боготворительность, без, за мой счет, за мое время я делаю специальную диагностику, которая не травмирует человека. Вот, допустим, мамограмма травмирует, но миллионы не знают, что мамограмма воспаляет женскую грудь. И оттуда уже идут мастопатии, опухоли, рак и так далее. Ну, зачем это делать, если это травмирует? Значит, пускай они идут и смотрят. Правильно я нет. мне не доверяйте. Ну, проверяйте. Вот, поэтому много вещей. Мои ученики могут помочь вам максимум три месяца. Поправиться. Если да, пожалуйста, мы дадим ваши координаты вы можете увидеть координаты вот, Бориса и его учеников, которым мы дадим а я в свою очередь добавлю самый простой рецепт, как я оздоравливаюсь потому что не все готовы к очищению нет денег, нет то, семья базары, скандалы невозможно, невозможно, невозможно допустим, я беру обыкновенную гречку обыкновенная гречка крупа, отвариваю к ней на хорошенько и после этого я начинаю есть гречку три раза в день. Это макробиотическая диета, я его давно уже знаю японцы. Не поверите, через 10 дней я набираю 3 килограмма. Почему? За счет уменьшения на пищевой нагрузки я не даю там мясной, жирной, маслянистой пищи гречка. Ну, если хотите, там немного нового масла. Если хотите, лучше бед. и грубый, и отружный, грубый хлеб. Я сажусь на три раза в день такую такую диету, чередую, может быть, с черным рисом. И на макробиотическом питании набираю 3-5 килограмм веса, который у меня держится. Это самый простой вариант, но это всего лишь маленькая частица того, что можно себе сделать. Но детокс важен, если у вас не хватает воздуха, естественно, это не вариант, потому что это поддержание того, что вы хотите. Я дал такой простейший рецепт вам, 10-дневная диета, макробиотики. Это черный рис, это беречка, это может быть э, цельная пшеница, особенно рожь, э, особенно ячмень, потому что бета-деглюкан, который в ней содержится, ремонтирует все сосуды, всю всю систему, и это основная пища гладиаторов. Они ели такую пищу. В Тибете едят горох. Ячмень. ячмень, Ячменная каша, ячменный хлеб я изготавливаю, тоже его... Это система... И лук, и чеснок, я помню, я читал, что гладиаторы все время... Они все это ели. И, а да. в тибетских монастырях в Шаулин, они едят горох, горох, ячменные лепешки. С рисом, да? С рисом, Рис. да, и они горох. Там, кто едет мясную пищу, выгоняют палками. извините, конечно, пардон, палками выгоняют, и все. Вот так. Значит, макробиотическая диета вам в помощь, а все остальные советы... Борис Афаревич, у вас классический и чистый воздух – основа. Мы платим за чистый воздух. Я плачу за него, потому что негде дышать. Приходится и вечером выходить гулять по часу, по два, чтобы насытиться кислородом. Я не буду больше отнимать времени, потому что... Да, вот Виталий Островский приехал, он мой сосед, недалеко от меня живет. И я вас также приглашаю. Здесь очень дешевые гостиницы есть. Да, есть. Вот. Можете даже на неделю приехать, и мы вам дадим большие знания о том, как восстанавливать свое здоровье. Потому что у каждого свои диагнозы. Да. У каждого свои проблемы. Итак, друзья, будем прощаться. Мы будем делать постоянные, регулярные наши да. видеозаписи, да. передачи на благо народа. Спасибо. Сдачи. По словам за его советы, он уже дал 20 роликов, один лучше другого. Спасибо большое. Спасибо вам, Виталий Астровский.